Друзья, это видео для жителей Калмыкии. Друзья, в сентябре 2021 года пройдут выборы в Государственную Думу. Важнейшие выборы в стране. И нам как никогда нужно объединиться, сплотиться вокруг главной цели. Мы должны прогнать жуликов и воров из власти. И рядом со мной мои товарищи из республики Калмыкия, которые ведут бескомпромиссную, смелую, самоотверженную борьбу. И у меня очень большая просьба их поддержать. Друзья, у нас есть шанс прекратить безраздельное властыни «Единой России». Голосуйте за КПРФ. Уважаемые избиратели, время пришло победить партию власти, партию жуликов и воров. Пора сказать, нет партии власти, чтобы начать достойную жизнь. Халебут! Ура!